Это вторая часть видеоролика, где мы показывали, как обжать кабель для IP-камеры. Собственно, кабель с разъемами питания. Сама камера в коробочке, блок питания для камеры. Сразу я распакую. Коробочку можно убрать, чтобы не мешалось. Так, видеорегистратор к чему мы будем подключать камеру видеорегистраторы у нас уже идут универсальные они подключаются практически все типы камер для видеонаблюдения В комплекте с видеорегистратором идет мышка USB для управления регистратором. Блок питания 220-12 вольт. Поль дистанционного управления мы им не пользуемся. Видеорегистратор, собственно. Видеорегистратор. Современное цифровое устройство. Имеет HDMI видеовыход это только видео то есть для передачи видеосигнала на телевизор VGA разъем для передачи видеосигнала на э, монитор USB разъемы для подключения мышки и USB флешки для того, чтобы архивировать видео архивировать это значит какой-то отрезок видео сохранить Гнездо питания, сразу питания, камень, видеорегистратора подключаю. Так, HDMI-разъем, к нему мы подключим провод. HDMI-для передачи видеосигнала. Значит, коммутатор. Коммутатор сетевой, LAN Ethernet, 5 -портовый. К данному коммутатору можно подключить 4 камеры. И, допустим, пятый разъем использовать для подключения к видеорегистратору. Камеру также можно подключить сразу напрямую в видеорегистратор. Вот таким вот образом. Разъем. Сразу видеорегистратор подключить. Но тогда мы сможем подключить только одну камеру и дальше видеорегистратор сам не получится подключить. К роутеру. В сеть видеорегистратор у нас подключен HDMI кабелем к телевизору подключен блок питания для видеорегистратора подключена USB мышка для управления видеорегистратором собственно все достаточно просто всего три разъема а еще нам необходимо подключить коммутатор сетевой все разъемы у него одинаковые без разницы в какой втыкать Хоть в третий, хоть без разницы. Давайте в третий вот к нём. У разъема RG45 есть фиксатор. Собственно, после нажатия он сам защелкивается. И для того, чтобы его вытащить, надо фиксатор нажать. Вот, подключаем, коммутатор видеорегистратор. Для чего мы это сделали? Фактически это просто обыкновенный разветвитель разъемов для того, чтобы сюда можно было больше подключить камеру Кабель у нас имеет разные разъемы с двух сторон. Штекер питания и гнездо питания. В гнездо питания у нас подключается блок питания камеры. Вот оно, вот так вот. Подключили. С этой стороны у нас подключается камера. Коннектор, коннектор со стороны видеорегистратора можно сразу воткнуть в коммутатор. Никакой рекламы. С этой стороны у нас подключается камера. Собственно, камера в коробке. Данная у нас камера... Для помещения пластикового с ИК подсветкой. Камера 1 мегапиксель. Сетевой разъем. И разъем питания. Отключили. Все, собственно, на этом у нас механическая часть подключения закончена. Остается воткнуть разъемы сетевые тройник. Или в сетевой фильтр, кому как удобно. Все, мы подключили. Лампочки светятся. Показывается, что у нас в третий разъем подключен видеорегистратор. В первый разъем подключена камера. Так, следующее видео мы будем настраивать видеорегистратор и камеру с помощью телевизора и ножки. Мы для вас приготовили несколько видеороликов. Предыдущий видеоролик был о том, как подготовить кабель для подключения камеры видеонаблюдения. Если вам интересно, если вы его не смотрели, пожалуйста, нажимайте сейчас на ссылку и переходите на это видео. Если вы этот видеоролик уже смотрели, переходите по следующей ссылке. Мы там продемонстрируем, как запрограммировать видеорегистратор и запрограммировать IP камеру видеонаблюдения. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш телеканал. Голосуйте за наши видео. Для нас это очень важно. Спасибо. До скорой встречи.